Здравствуйте, а вы Никитина? Захожу к Никитиной, она сидит на месте без маски. <связывается> В общем, Никитина это без маски спалилась. я может пролипнуть. Запросто. Лукьянов, зампрокурора. Без матки, кстати, да? О, жесть вообще. Да, да. Все без масок сидят. Че, они все сами ходят без масок, кого а составляют? Это разправедливо. А у нас что, пандемия? Mm -hmm. Получается, так? Uh -huh. Получается да, или по говорим. закону? Какому uh -huh. постановлению? Комаровой, которые она не подписывает? А это уже не uh -huh. судьба. Как-то не сюда. Вам не надоело маска ходить. Надоело, но ничего сделать не можем. Как не может? Вот так. Вообще ничего не может. Не надоело? Не надоело? Может как-то объединим усилия? Сами понимаете, время такое, здравствуйте. А если на коленнике скажут надевать, как для чего? По полу ползать? Для чего? Фимкин Заза не смотрели? Что, серьезно? Можно пройти? Меня впервые за год пропустит дальше первого этажа. Да, можете вот так. какой средств самообороны никаких не носит? Живое слово. Самое лучшее средство самообороны. Правильно? Я хочу пройти мимо металлодетектора. Ручным досмотром. Можете да. сделать? Хоть как-то повысим уровень осознанности. Что? Опять предупреждение об уголовной ответственности? Да. А че, че, порчу? Опять порчу, да? Так вы же в курсе, что я ни, ни одного дела не испортил ни разу? Туда-сюда футболит. Если ко мне подчеловечески, то я подчеловечески. Пишите в полицию. Обращаюсь в полицию – бездействует. Обращаюсь в прокуратуру – бездействует. Говорят, идите в суд. Обращаюсь в суд, они мне заворачивают мои заявления говорят, они у вас не подписаны. А со второго раза приняли бурлузьки. Это, что, секретная информация? Ну, как бы да. Как бы или да? Это секретная информация. Так как бы или да? Раз здесь, я хочу ознакомиться с ним. Как бурлузки людей психушку упекают при суждении бессрочного принудительного лечения. Состояние здоровья, а при чем-то здоровье, ну Барлузки дает. В принципе, дело не рассматривалось. Звонить, долбить, пока не возьмут. Долбить прям? Прям Долбить. Я хочу ознакомиться с материалами дела. Вы на этом... А я больше месяца назад отправлял и четыре дня назад. Знаю, Никитина что... и Бурлуцкий. Можно секретарей вызвать? 7 -7 Подождите, это кто? Никитина. Семь семь 163. Здравствуйте. Что не здороваете? Да? Я не слышал. Здравствуйте. Тоже не здороваюсь. Да. Здравствуйте. Алло. Я... Здравствуйте. Я бы хотел знакомиться с материалами дела. Очень хорошо. Персона Антон Николаевич Булгаков. А вы с какими материалами познакомиться? А вот э, подавал иск в суд на незаконном отключении. Ну, вы отк... подали частную жалобу, жалобу оформили, отправили, скорее всего, уже в округ Не-не-не, да слушайте, я подавал иск о незаконном отключении от электричества Никитиной. Она, она вынесла определение об отказе принятия иска. Вот, и я бы хотел ознакомиться с материалом дела, в том числе за это со, со, со всеми определениями. Ну, я вам еще раз сказала, вы же подали частную жалобу на данное определение. Так. Ну, материал оформлен и отправлен в округ. А, они там сейчас, да, находятся? Ну, скорее всего, либо звоните последние цифры. Кто у нас сейчас? 184, потому что у нас а... этого материала нет. Если а... его не отправили, то он находится в канцелярии. А... Подождите, подождите, девушка, я еще направлял волеизъявление о том, чтобы все материалы дела были доступны в... через ГАЗ правосудие. Через ГАЗ правосудия данные документы не могут быть. Почему? Ну, потому что мы только итоговый документ Куда выкладываем А почему только итоговый? Ну это не к нам вопросы, а к законодателю а Законодателю? А что, в законе прописано? Вам поговорить надо или что? Вы Нет, хотели я хочу знакомиться с материалами 184, 184, 184 звоните и знакомьтесь Ваше право никто не нарушает пожалуйста. А 184 это что? Канцелярия Ваше же? Ну, конечно городского суда, какого еще? Ага, добро, благодарство Так, а у Бурлузского какой номер? 778-124. Че у вас, на наколеночный режим еще не, не вели? Нет? Только масочный пока, да? Здравствуйте. Здравствуйте. А, подскажите, я бы хотел ознакомиться с материалами дела. Так, по какому делу? А, подавал иск о незаконном отключении от электричества персона Булгаков Антон Николаевич. Все, понял. Так, извещения вы пока не получали, да, еще? Ничего не получал, ни звонков, ни извещений, ни уведомлений, вообще ничего. Так, окей, я вам сейчас все сообщу. Приняйте. Будьте добры, вынесите материалы дела, я хочу здесь ознакомиться. Скажите, пожалуйста, вы писали заявление об ознакомлении с материалом дела? Конечно, через ГАЗ Правосудия зарегистрирован. Когда вы направили? В пятницу. В пятницу, да. Скажи, пожалуйста, нам поступало заявление об ознакомлении с материалом дела по заявлению Булгакова? Не помнишь? А в пять да. а, Так. Сейчас смотрим. Угу. Жду. Угу. Нет, нет, нет. Мы только возбудили. Антон Николаевич. А что а. по а. поводу а. вакцинации? Не а. вакцинируют вас принудительно? Нет? Еще нет? Алло, слушай, смотрите, к нам ваше заявление, оно зарегистрировано, но к нам еще не, не передали с первого этажа. Я просто могу вам по телефону устно сообщить, как бы даты судебного заседания, на какой мы назначили. Да. И потом как на, к нам заявление поступит, мы вам позвоним и пригласим вас на ознакомление с материалами Так Меня сейчас интересует, я хочу ознакомиться с определением о назначении с этой беседы. Там беседа назначена, а не заседание. Я хочу увидеть определение о назначении беседы. Будьте добры, вынесите сюда, я его сфотографирую и это уйду. Вы внизу, да? Да. А вообще я писал заявление, это, волеизъявление на ознакомление со всеми материалами дела. То есть там mm -hmm. должен быть и, э, мой иск, там, ну и все материалы. Mm -hmm. Я понял, да. Ну, материалы, вынесите, будьте пригласим а по поводу определения подготовки дела то есть ну сейчас я спущусь и вам вручу давайте жду Что, давайте. Был... секретарь <звук> Вообще, да, еще до сих пор, ну, да? у нас, да, чтобы да, не работать. Почему только не работать? Еще и лица прятать, еще и лица прятать. <къем> почему что, только что, не работать? Что 7, 7, и что вы, от вакцинации <къем> отказываетесь? Или заставляй? Сейчас не могу сами разговаривать. А, по а потом же чип чипы начнут. Ну, не исключено. Маски-то все одели. Mm -hmm. Пойдем там, подождем. недолго идут а я могу к ним пройти о чем только через звонок звоните чтобы пропустили его. и все булгаков бугаков есть мужчина вот мой добрый день а это что такое Потом <сосудия> состояние здоровья, а при чем-то здоровье? <сосудия> <сосудия> ну, Берлудки, да, Он же знает мое состояние здоровья. <сосудия> <сосудия> Ты же написано к уме определение. Определение а, подчеркните снизу, а принятие. Так, это принятие, отвечать правильку разместить. А где назначение этого беседы? Здесь указано? Под беседа ага, состоится. А дальше судебное заседание. Вот. Все. Завтра можете прийти после обеда. Паспорт не забывайте. Скажите, девушка, вот мне, я Никитиной звонил, они говорят, что девки вообще не, не знали. А в канцелярию можно пройти 184-ка? Звоните, узнавайте. А не группы не берут. Я ничем вам помочь не могу паспорт не забывать. Завтра вы можете прийти на накопление. Я услышал, вы, вы уже три раза раз, повторили, да? и я с первого раза понял, что завтра после обеда. Что, номера сами по себе затираются, да? Ну, все, не, все, все прозрачнее и прозрачнее становится. В канцелярию можно брать, они трубку не берут? Нет. Ну, как? Знаете. Ну, позовите, пожалуйста, их, кого-нибудь. Как не беру. 7, а? какой номер 184, вы, которую вы сказали. 184. А, не, не вы, девушка, с это, а секретарь Никитина. Да? И нет, 184. А, а? Вам приемная суда нужна, 109-й кабинет? Нет, она сказала, звоните в канцелярию по поводу не материалов дела Никитиной. Номер назвал 184. А что там в 105-м канцеляре? Ну, там эти вот дела исполнительные, листы готовят. 778, 12 попробуй, что номер. Тоже не беру трубку. 778, 180. И так каждый раз. А -а -а. <связать> Тоже трубка не берет. 112. Ну что, можете позвать кого-нибудь? На кого так, я вам позову? Позваниваться а? только. Трубки не берут? Так звоните, может вышли, еще что-то. Куда вышли? В работу же люди. Ну вот 105 кабинет, он же здесь, на первом этаже. Вызовите кого-нибудь. Или дайте мы пройти. Же мы же не можем участвовать в судопроизводстве. Так я вас не, не прошу я участвовать сюда судопризутствии, я спрошу позвать человека. Не тяже, увы, нет. Как нет? Почему нет? По распоряжению, по, распоряжению, по внутреннему регламенту. Там вот такие вот... Образы. Вам не надоело в масках ходить? Надоело, но ничего сделать не можем. Как не можете? Вот так. Вообще ничего не можете? Э -э -э -э -э. Так, а кто там Никитина первая? 163, да, было? <говорит> Алло. Алло. <свист> Трубка бросает. Ну, все иг игнор полнишь. <свист> <свист> да сразу отбой идет. Ладно, благодарствую. Сейчас пошел, давай. А, ушел, пошел? А говорил, не может. 180 нагораете. Да? А, я думаю, вы что, позовите-ка вот. А что 180? А кто это кто? 88-180. А это кто? Здравствуйте! А Здравствуйте! Как ваши дела? Синхронизация полнейшая. Лукьянов, зампрокурора, который на видео в интересной позе. Без маски, кстати, да? А что а у вас эти без маски ходят? А остальных заставляйте маски носить? А? Так я им задавал. А как задавать, если никто трубку не берет, в здание не пускают? Это как, Кому задавать вопрос? В аппаратуре. Так я задавал. Здравствуйте. Здравствуйте. А, подскажите, мне нужно ознакомиться с материалами дела это, по суде Никитиной. Так я не веду судью Никитину. Когда а, писали заявление? А, Смотрите, я звонил секретарю да, Никитину, и мне сказали, что так как я подал какую-то там частную жалобу на определение... А кто, Что за дело? А, значит, дело в суд подавал где-то месяц назад о незаконном отключении от электричества. Персона Булгаков Антон Николаевич. Подавали когда заявление на ознакомление? А, на ознакомление где-то недели две назад, 19 февраля. Ну так я не веду судью Никитина. Вы не на, а, на этот а, номер, а ну, номер звоните. я позвонил секретарю Никитину, но она сказала поза это Обратиться к вам, что у вас это дело. Номер дела скажите. Ой, я, я не помню сейчас. Фамилия, скажите, еще раз. Фамилия персоны Булгаков. В ответчик, да? Персона является истцом. в ответчик. Не-не-не. Это... не. Иск подан от имени ИССА. Антон Николаевич стороны. Дез в стороны. Ответчик Дес Ничего понять не могу. Дело Никитинское. Да. Почему судья в Урлутске? Нет, это повторный уже иск подан. А первичный был примерно месяц назад подан, и это, там отказали принять ее <с> <с> по странному определению, что якобы иск не подписан. Вот я хочу с этим определением ознакомиться. Ну вот я вижу только Булгаков Антон Николаевич, это по бурлуцкому. поддействительно, вообще не вижу дела. А ну в Ханты что ли шло? Там была частная жалоба подана. Вполне, мне номер дела нужен. А -а -а. Я вот по фамилии ищу, и я нашла только за 2021 год с ДЭС. Угу. Антон Николаевич, все. Дальше пошел Виктор Николаевич, Владимир Владимирович, все, ну, кроме Антона Николаевича. Угу. Так, а как быть, где это дело найти, как с ним ознакомиться? Номер ну, дела мне хотя бы Что? надо знать. Так, Для начала. номер 180, да? Да. Сейчас я вам, сейчас вам сообщу номер. Нет? Номер дела нужен. Второе дело видит, первое нет. О, дозвонился наконец -то. Девушка, я вам номер дела нашел. Диктуйте. 9-272. 272? 9-272. 272 по девятке. Вмитительно, 10 февраля поступил иск. Иск поступил 10 февраля? Да. Я у вас на сайте суда городского нашел информацию. Не знаю, почему вы не можете найти информацию. Могу второй номер сказать, который с буковкой М. Ну-ка, давайте его. Буква М-двенадцать пятьдесят три. А первая сторона кто у вас? Иск подан от имени персоны Булгаков Антон Николаевич Дзвжр. Ничего, ну, через девятку. Какой номер? Девять? девять 272 два Че, не можете найти? Не могу найти вас вообще. Ну, на сайте суда-то есть информация? Оно просто там указано. я же тогда... А что там указано у вас на сайте суда? Вот какая информация? Последнее событие какое? Ой, сейчас, секунду. Там была подана частная жалоба. Так, так, так, так, Никитина. Заявление возвращено заявителю. 17 февраля. Как несоответствующая требования. Наверное, вас обездвижили и вернули вам, да? А там она определение вынесла, что якобы подпись отсутствует в исковом заявлении. Я подал частную жалобу и, скорее всего, иск... Его, ну, С каким числом определения это вынесено? Чего? С каким числом определения вынесено? 17 февраля. 17 февраля? Там, скорее всего, материалы вышли в ханты, и, и, и, и, ну, все равно у вас информация должна же остаться. Должна, надо вас вообще найти. От... Так, может, какие-то 13-е материалы? Сейчас, подождите, по фамилии, Девушка, ну что там? Но я еще Не могу я вас найти. Не знаю, я вообще не секрет. Я не веду Никитину судью. Я не знаю, почему вам дали мой номер телефона. Сказали к вам обращаться. А мне что делать? Ник никто трубки не берет, ни, ни... дело найти не могут. Ни... Дело неизвестно где. Мне как получить? В Здание не пускают. Ну, что это. Повесите сейчас минуточку на телефоне. Сейчас вот У. я непосредственно схожу. Нет, я не буду бросать трубку, просто повисите. Ну, жду. жду. Я и писал, что ГАЗ правосудия разместили, не размещают. Не предусмотрено законодательство. А скажите, пожалуйста, не через девятку, не через эмку. Вот два, а последующие цифры есть у вашего дела? Через двойку? Через двойку нет, тут только вот через девятку и через эмку. Через девятку, это значит, у вас возврат иска был, а через эмку, значит, вас обездвижили, то есть в принципе, дело не рассматривалось. Но ну, мне же все равно там же вынесены были два, два определения об отказе в удовлетворении в связи с тем, что что-то там до, какие-то документы, и второе это определение о, о возврате, в связи с тем, что это подписи нет. нет. Ну, с этими определениями ознакомиться. Отправили это заявление на ознакомление, когда С материалами дела? числа 10-го где-то. 10 февраля. Да, да, да, давно. А, нет, 19, 19 февраля. 19 февраля? Да, через газ правосудия направлял. Так это вам надо звонить на 184, а не мне. Так я им звоню, они трубку не берут. Ну а я не веду этого судьи, вы от меня это что хотите. Так... На меня не отписывать, в принципе, судью Никитину. Ну а 184, если трубку не возьмут, что мне делать? Звонить, долбить, пока не возьмут. Долбить прям? И прям долбить.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 Здравствуйте. Здравствуйте. Я по фамилии не вспомнил. А? есть А? Вы предоставляете? К сожалению. 470. Покупаете. Сами, сами покупаете? покупаете. Да, не надоело? Мы, не надоело. Мы, наверное, том, И, может как-то, об... может как-то объединим сами, усилия? Сами а? понимаете время такое. Здравствуйте. А если на коленники скажут надевать? На коленники для чего? Как для чего? По полу ползать? Для чего? финкин за за не смотрели? Смотрел, конечно. Ну вот. Мы же разговариваем за работой, к нашей же работе относятся к... не относятся... Как не относится? У вас где-то прописано в инструкции, что вы обязаны носить маски? В законе о судебных приставах. А закон судебных приставов. как относится к нашим маски в момент пандемии? Как? А у нас что, пандемия? Получается, так? Получается да. или по закону? Согласно постановлению, получается. Какому так? постановлению? Комаровой? Которой она не подписывается? Как-то и действительно. Любое постановление, если посмотреть, оно же в электронном виде имеется. Вам же конкретно. Не знаю. Здравствуйте. А, а, Сейчас да. секунду договорим. А, Ознакомиться с материалами дела. А? Ну показали. да, звонили сегодня. Если он судья. Без маски никак? Нет. А я хочу без маски. Сейчас. Не можете? А я могу пройти, что ли? Нет. Нет? Паспорт давайте. Зачем? Зарегистрировать. Не, ну если я прохожу, тогда да, я... Это... Они сюда дело вынесут или мне надо будет ну, пройти? Позвоните, пожалуйста, выясните. Паспорт давайте. Нас зачем? Нет. Ну, паспорт-то зачем? Мне надо сейчас позвонить. Ну? Помочь, что... а, мне надо паспорт Имя, отчество, фамилия? Антон а, Николаевич не Булгаков. Не фамилия, имя, отчество, персона. А? Паспорт, да? Я? Я не хочу. Не хочу, я просто не вижу основания. Какие? Зачем? Ну, что, давно паспорт мы не видели? Вы же знаете. Вот персона. Ну что? Так же, как я искал. Вчера тут у вас Лукьянов, заместитель прокурора, вышел без маски. Спасибо. Вчера. Да, да, да. Вчера? Да, да, да. Это вчера. было вчера. Вчера меня тут не было, я этого не лицезрел. Нет, нет. Вот. Чего они все сами ходят без маски, а вас заставляют? Это разоправедливо? Ну, если бы я лицезрел, то что -то конкретно? Когда я бы стоял. Так заходите да. на канал Сургоднадзора, посмотрите. Я зарегистрирую, пройдите Что, серьезно? Можно брать их. Что за маску надо? Меня, меня впервые за год пропустят дальше первого этажа? Да, если, если просто наденете маску и, соответственно, зарегистрирует в ваш журнале. Ну и пройдете стационарный металлодетектор без, скажем так, претензий к нам каких-либо. Да к вам какие претензии? Что -то. Ну то, что он там облучает и так далее. Такие замечательные люди, особенно этот загидулин Рустам Тагирович, который женщин вместе со скамикой поднимает. Сколько силы надо, чтобы трех женщин вместе со скамейкой поднять. Есть у вас масочка с собой? Далее вот так. Ну, можете вот так. Под принуждением, под вашу ответственность. Нет, нет. Почему? Я же вас не принесу. Мы эти всем по совести, по зову средств самообороны никаких не носит? Живое слово. Самое лучшее средство, самое бороться. Правильно? Потому что когда все изымают, вот, например, в психушке меня удерживали шесть-два дня, незаконно, не лечили, не пичкали, ни карандаш, ни бумагу, ничего не давали. Вы сами понимаете, какой метод. Месяц... <связываем> <связываем> <связываем> У кого? Ну, вот Сейчас сюда ну, двух. Сейчас до двух. Я хочу пройти а мимо металлодетектора. Вы вручным досмотром. Можете сделать? Все, <связываем> понял. Расстегнись. Не здоровый. Радиус. Стыдиться мне, да что да. ли? Присмотреть. Самообороны с собой только живое слово, правильно? Конечно. Да Ссылки по поводу видеосъемки, он, наверное, в курсе. — А что там? — Ну, же председательства Серьезно? Ну, — получается так. — Он выше, чем Конституция? — Создание суда есть определенные правила, утвержденные старшим судебным. — Конституция Нет. здесь не действует? — Здесь почему? Действует, но тем, тем не менее, имеется же правило поведения в суде, которые должны соблюдать. — Правила лучше, чем закон? — Правила выше, чем закон. — Зачем вопросы на вопрос отвечаете? Я же вам определенный вопрос задал. Имеется правила поведения, вы... правильно? Нет, вы утверждаете, я уточ... уточняю. Вы О. сообщили обстоятельства, а, что есть определенные правила. Я уточняю. Правила выше закона? Нет. Нет. А закон разрешает. Разрешает, что? Сбор информации в главном месте и свободное Конституции, Конституция, правило. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. здравствуйте. Да, без. Ой, я не помню. Я не обязан. надо, надо, надо, же, надо же ссылаться. Я не обязан. Я же ссылаюсь на какой-то исполнительный документ, я я заход на какой-то федеральный закон, на что-то, если вам.. Ну что давайте я, я проблема освобожусь, приду, и мы с вами вместе Хорошо. по телефону посмотрим. Хорошо? Да, Хорошо? Хоть, Хоть как-то повысим уровень осознанности. А -а -а. Да, Вячеслав? Да, да. Благодарствую. А какой кабинет? Вот 320-й, четвертый этаж. Ага. Здравствуйте. Вы подскажите, я одно дело потерял. А, 9 числа февраля был подан иск в отношении ДСВЖР о незаконном отключения от электричества. Вот. А, я... Ваша фамилия Миловича Персона, Булгаков Антон Николаевич. Скорее всего, к нам. К вам? Да. Сейчас, секунду. На ознакомление к нам? Да, я сейчас подойду. Вы же на девятку оформили и на стол. Да, но ну, я писал 19 февраля, вылез на ознакомление с материалами дела. Ну, там есть... А где там? В канцелярии, 100, 7, Внизу, первый этаж. Все, благодарю. Потому что пригласили вас на загонение по вот гражданскому дело по вашему искальному заявлению, то есть ответственности ответственность, когда уже с нас вот требуют да, отбирать расписку, вот предлагаю вот написать. Что опять предупреждение об уголовной ответственности. Да, вот он спросит. Так, интересно, на каком основании? А что, что, порчу? опять порчу, да?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 А, Я да. не собираюсь портить дело. Я помню, вы не знаете. А на каком основании это даже? Все хорошо. Норматив правной акт назовите, на основании а, которого вы вот эту расписку подсунули. Ну, сейчас Там не написано, что при ознакомлении а. с материалом дела нужно поиграть. Это вас просто предупредил. А а пожалуйста, чем? А О чем предупредил? Чего? у вас кресло сломано, что ли? Е-мое. Э -э -э. Когда у вас здание-то отремонтируют? Мне Заление можете? С чего? Ну, вот здесь вот что ознакомились. С чем? С материалами Юрзанская. Я вам. Я живу здесь, значит. Почему здесь? -то. Вы мои видео не смотрели? Нет. Нет? Смотрите, как бурлузки людей психушку упекают. Проводит за судебное заседание прямо в психушке и выносит незаконное решение о присуждении бесрочного принудительного лечения. А по апелляции я вышел. Не кололи, не пичкали, просто удерживали незаконно. 62 Апелляционное определение отменило его решение. Ну, то есть к нему доверия вообще никакого. Скорее всего, вот будет. Даже несколько. Баглузский начал писать свою фамилию собственной наручную. А в постановлении нет еще. Не научился. Ну и в курсе, что согласно законодательству какая КК-19 только собственно наручной написанной фамилией является подписью. А тогда вот это что такое? Это можно читать подпись? Чё? Отдаю в целости и сохранности, и никакой расписки об уголовной ответственности. Все Вас как зовут? Хорошо. Рашид. Заходите на канал Сургутнадзор, смотрите видео на ютубе. До, До свидания. Это мое. А где 107-й, там? Мне сказали 107-й подойти, ознакомиться с материалом дела, понесите. Масочку надень, что подойдите. Масочка, наденешь, угу. угу. Ну, мало ли, меня тут раньше вообще никуда не пускали? Ну, сказали бы, чё. Это не мы, что мы куда-то пустим. Здравствуйте. Подскажите... Да не волнуйтесь, не попадете никуда. А? Если ко мне по-человечески, то я по-человечески. Смотрите, подал иск примерно числа 9 Гражданское дело, иск ДСВЖР об незаконном отключении от электричества. Вот э, Никитина вынесла определение об отказе в принятии, якобы там не отсутствовала подпись, на самом деле она там была. Вот Я подал апелляционную это, жалобу в частном порядке, частную жалобу Никитиной, да. И вроде как оно ушло в ханты. Вот. А я... Э, номер дела? Да. Я 19 числа писал в Вот и Знакомиться с материалами дела, до сих пор не ознакомлю. Вот хочу выяснить, где дело и как с ним можно ознакомиться. Долго заметно? нет? Просто я не знаю, я судьба вообще не буду. Я его ну, мне, мне там сказали к вам обратиться. Туда-сюда футболит, никак дело не могу это найти. Так. а как у нас фамилия? Фамилия персоны Булгаков. Вчерашний с вами я позавчера приходил. Ну, Идите, вот а вы можете распечатать? Что? Ну что, ну вы позавчера? вчера, А нет, сейчас я посмотрю. Так. Я позавчера приходил, обзвонил всех тут, мне говорят долбите, долбите, сами девчонки говорят долбите по всем номерам. Звонить долбить, пока не возьмут. Долбить, прям. И прям долбить. Я всех обзвонил, мне говорят, дело неизвестно сейчас где. Сейчас я посмотрю вообще. А, а сейчас вы говорите, вчера оно ушло. Это что мне об Нет, нет, нет, Я не говорю, что оно ушло, оно смотрите. Просто тебя Так, я вот это моя бумажка, просто в руках держу, чтобы не потерялась. Вот дела тут на этом не на, вступил, на, ничего страшного. 16.03 направлено. То есть сейчас я посмотрю, я не знаю, как курьеры ее запаковали, его не запаковали. Просто вчерашним числом она, видите, направлено а -а -а. и ушло как бы, курьера. А сейчас-то... Сейчас а нельзя его 30. оттуда изъять, чтобы я здесь 30. сфоткался? Еще, я не знаю, вот про это, Просто Никитина какие-то постановления этого выносит. Что я якобы не подписал? Ну что это такое? Обращаясь в полицию, говорят, а, обращаясь в ДЭС, они говорят, пишите в полицию. Обращаясь в полицию, бездействует. Обращаясь в прокуратуру, бездействует. Говорят, идите в суд. Обращаясь в суд, они мне заворачивают мои заявления, говорят, они у вас не подписаны. Издеваются. А со второго раза приняли бурлушки? Вот я только что был, ознакомился. Надо так, чтобы с первого раза приняли. И сразу разобрались. А приходится ну, всю жизнь тратить на это. Сплошные обжалования. Вот посмотрите на подоконник. Вот в прокуратуре города Сургут вот столько моих обращений по этому, сообщений о совершенных преступлениях находится. Я вам серьезно говорю. Выше моего роста. Вообще ничего не видит И не слышит. Ну, я сейчас, конечно, схожу, курьером. я не знаю. Как... Что тогда, в коридоре подожду? Сходите, пожалуйста. Просто если она уйдет. Я да, конечно. Я могу вам оставить. Сырокопию. Ну, Специально распечатал, чтобы ну, для вас. Забрал. Нет, да, прислал. Да, вот ему показать Конституция, статья 29. А, ну, вот можете ему сказать. Статья 29.4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить, распространить информацию любым законным способом. А Любым перечень? законным да. Да. Здание, да. суда съемка запрещена. На основании какого? Вот смотрите, вот поэтому, смотрите, перечень сведений, составляющий государственную тайну, определяется федеральным законом. Там у вас федеральный закон? Это не государственная, федеральным это законом? Не государственная тайна. А какая? Это распоряжение председателя суда. Вы сейчас съемка, скрываете местонахождение по столу, видеокамеры, выкладываете это в соцсети. Правильно. Это что, секретная информация? Ну, как бы, да. Как бы или, да? Это секретная информация. Так как бы или, да? Ну, отличнее нападение на здание Суда будет... Когда уже мы, известно. Мы на вас что нападают? У нас работают, Масса. Не, ну, какие нападения? Не, мы же не с то, что, вот да, что -то Ясно? Не, это распоряжение. Мы должны выполнять. Так это оно же незаконно, но не основано ну на законе. Это распоряжение председателя суда. Ну, завтра он скажет надеть на коленники и ползать нам на наколенники. Ну, – Я про наколенники уже слышал. Ну, маски же надели все? Маски надели. Ну. А дальше что? Вакцинация, чипизация? На коленники, Все возможно, все возможно. Ну, это же не вот а правильно. Вот оригинал. А вот кушай на кухне, потому что оригинал я вам отправила. Я не знаю. Отплекаю, да? Я отправила. М -м -м. Я, М -м -м. Попозже подойдем. Я жду женщину, она пошла это смотреть дело. Что? Женщину жду, она Привет. смотреть дело пошла. Сейчас, ли, может, найдет по Никитиной. Ну, я здесь. Чего удалось найти? Оно в коротке запакованное. Может, и зайдите, но они сказали, что распаковывать не будут его. Я сказала, девчонке, может, как-нибудь посмотреть. Они говорят, все упаковано. И что, оно теперь уйдет в ханты? Mm -hmm. А оттуда его можно истребовать? Только после рассмотрения, да? Я, к сожалению, не знаю. Ну, я не знаю, будут. А почему... да, нет, можно, конечно, попробовать, но. А почему в коробке-то упакован? Ну а как мы будем отправлять? Ну, а распаковать, чтобы я ознакомился, сфоткой и все. Ну, сказали, что уже сейчас все упаковано и не распаковывается ничего. А в чем проблема ее упаковать? Не знаю. Зайдите, сюда. Какой кабинет? 115. Благодарство. Здрасте. Здрасте. А мне сказали, что дело упаковано уже, да? В этом? Упаковано. зай. Там сейчас соль и пар, дверь не это не пускаете обед. Какой-то Кто неадекватный? Вы про меня говорите? Вы про меня говорите? Нет. Вы сказали неадекватно? Нет, а не про нас. С сыном разговариваю. А, извините. Вообще у нас обед. Ну, просто звучат какие-то фразы в адрес тех, кто зашел. Мне так показалось. Идите а... туда, сейчас вам ответят. вообще. -то... А там, да? разбираться? Здравствуйте. М можно это дело, вот писала на ознакомление с материалами дела. Говорят, у вас находится. Вроде как упаковано для отправки к мау. А что седьмом кабинете сказали? время я могу. все Это в два зайти. Ну просто, если вы мне скажете это, мне сейчас нужен скажу. результат. Если вы, все вы А почему нет? Дело в том, что я позавчера приходил, мне сказали, что дело ушло в ханты. А, а сейчас, все сейчас выясняется, что дело-то не ушло, а у вас. И только вчера было направлено. Зачем вводить заблуждение? Раз дело здесь, я хочу ознакомиться с ним. Вот писал заявление 19 числа на ознакомление с материалами. Ну, к дела. к секретарям обращайтесь. Они сказали, дело у вас. У меня дело в том, что ко мне поступает, мы отправляем в Мы на ознакомление не даем, у нас нет таких полномочий. Это занимаются секретари, все вопросы туда, пожалуйста. Подняться на четвертый этаж, взять добро у секретаря, или с кем угодно-то, с не поговорить, чтобы она дала добро? Но ну, здесь, здесь не решается этот вопрос. А где решается? А закапливаются это? в, в, в, в консиллярии, ясно, ясно. секретарь кто? суда. Кто у вас? Никитина. Это судья. Но. А секретарь суда? Так я уже откуда их секретарю? Ну, у них всего два кабинета. Если дадут вам разрешение Никитина, значит, вы будете... Вот, это ознакомиться с делом в канцелярии, но не у нас. Мы, мы корреспо отправляем корреспондентов. Я, я понимаю. Ну, по идее, резолюцию судья должна наложить. Вы Секретарь так, же не решает ничего. Так пусть она идет, и пишите заявление. Вот да, так оно давно написано, 19 февраля. А мне до сих пор не ознакомлено. Ну, вопрос этот не решит, поймите, расправим. Мы и на руки вам не дадим пока. Не решаться, это рисую с Сейчас пойду. Вот идите. Бурлутский. Да. Ой, какой-то вот Ну вот идите, Никитин. Благодарствуем. Ну сколько Мы же не угу. Сказали, у Никитиной надо а добро выходит, получить. И на четвертый этаж. Так обед. А? Обед. Ну, ниже там? Нет. Нет? вот Что, не я я не в два часа прийти, нет? Ну. Помочь, а, а что там это делать? <звук> Наложить резолюцию, добро дело-то здесь находится. А они говорят, только судья может это дать добро на ознакомление. То есть вот либо секретарь Никитины, либо сама Никитина. Пускай это продали. Не берет? Я даже не знаю, где сейчас двери. Так я схожу. Что? Нет, так нет. Буду в два часа ждать. Да добро. Здравствуйте, да. а вы Никитина? Да. Здравствуйте, да. а вы Никитина? Да. Живой мужчина, да. хозяин меня нету? Спустил сюда. Не сам зашел. Нет, здание под вас спустил. Как то? Без маски. Почему, Почему без маски? Вот. Сейчас обед. Выйдите, пожалуйста, Наложить, Наложите, пожалуйста, резолюцию. Дело здесь находится. С кабинета выйдите, пожалуйста. Вы отказываетесь? Вопрос можно задать? Один. Прикиньте, пожалуйста, помещение. Почему не принимаете иск? Подписаны. Ясно. Брюссанна, приставов вызовите, пожалуйста. Всего хорошего. Дело-то здесь находится. Приставов пригласите, пожалуйста. Так мне разрешил. Не Вячеслав. Вячеслав я разрешил. А? Да. Он сказал? Я же у него спросил. Чего я? Я же почестну. Ну не захотела она общаться. Ну с ней-то не надо, она была приемная. А я зашел, там написано приемные Никитины. Не, ну она же вызвала судья. А? Ну, вот так, видите, какое у нас правосудие. Дело здесь, не знакомят. И... Главное, я иск подал подписанный, а она мне заворачивает, говорит, у вас иск не подписанный. Нормально? Ладно, благодарю, всего хорошего. Короче, с делом по Бурлузскому СОВА это ознакомился? Ну. No. Пошел no. в канцелярию, в 107-й кабинет. Да. No. Ну. No. Она говорит, я говорю, а где я делаю Никитин то которая мне завернула первый иск? No. А говорит, а знаете, вот по информации, говорит, вчера его направили в Ханты. Я говорю, как вчера? Я же это, три дня назад приходил, мне сказали, что оно в Ханты уже ушло. Он говорит, ну, написано, что это здесь, оно это, у этих находится, которые корреспонденцией занимаются. Я захожу туда. А, она говорит, оно упаковано уже, это, его, скорее всего, не дадут посмотреть. Я захожу к этим, которые его упаковывают. Там какая-то фраза или, или, звучит это. Типа, он вообще неадекватно. Это, это. Сейчас обед вообще. Я захожу, говорю, кто неадекватный? Вы про меня, что ли? Он говорит, нет, я вообще сыну говорю. Хотя он и телефон и ничего в руке не держал. А потом специально телефон взяла, типа на разговариваешь. Потом и, и, и это они говорят, мы не можем ничего решить. Я говорю, а кто может? Никитина, типа. И я пошел. это Спросил разрешение у судебного пристава, он сказал это. Можешь пройти. Я пошел, захожу к Никитине. Она сидит на месте без маски. Я говорю, это дайте мне это. Наложите, пожалуйста, резолюцию, что я могу ознакомиться. Дело-то у вас здесь. Она, вы кто такой, кто вас пустил? Mm -hmm. Я сейчас приставов вызову. Побежала, это, открыла дверь мне, говорит, выйдите. И это, начала там это секретарям, говорит, вызовите приставов. Тут же пристав прибегает. Говорит, ты что, говорит, ты к ней зашел, кто тебе разрешил? Я говорю, так я у этого Вячеслава Кабаченко спросил. Mm -hmm. Он говорит, да типа это, точно спросил? Говорит, точно, я же по-честному все. Все. Этот прибегает Кабаченко, говорит, ну, еще раз, говорит, что-то там втык получишь. А Кабаченко это кто? А Кабаченко, он несколько раз принял физическую силу и ко мне, и к женщинам. Вячеслав, тоже про него есть видео. Это в очках, которые, нет? Нет. Нет. В белой маски был. А -а -а. Вот. В общем, Никитина это. Без маски спалилась. ты ее заснял? Ну, и на вопросы не отвечала. В общем, с делом не хочет ознакомиться. То есть она Ну, сразу видно, что она завидома. Я спрашиваю, говорю, почему вы иск заворачиваете, если она подписанный был. Молчит. Подожди, а почему не его в мау направили? А потому что я частную жалобу подал на ее определение. Mm -hmm. Да, и суд ХМАУ сейчас будет рассматривать. М -м -м. То есть, значит, может прилипнуть? Запросто. Поэтому Бурлузский и принял со второго захода. Потому что он, он не захотел прилипать. Почему со второго захода? А, все, понял. Мне же дважды... Он, на... он... Да, Никитина отказала. Не... Ну, да, Я да, второй да. раз подал. И сначала частную жалобу, а потом второй раз виск подал. Бурлузский принял. А Никитина нет. Кто вас спустил, кто вам разрешил зайти сюда. Я говорю, я сам зашел. О, жесть вообще. Никитины куда деваться? У паника. Значит, сидят они без масок. Да, да, все без масок сидят. А над народом умятся, типа. Надевай они именно из-за этого и закрыли, чтобы с народом не общаться и не знакомить с материалами дела. И что такое? 19 февраля написал волеизъявление на ознакомление с материалами дела. И до сих пор не ознакомлен. Сколько уже? Месяц прошел. Хотя по закону максимум три дня и должны ознакомить. Вот такие дела.